Она покорила меня, я не могу и дня прожить без нее, мне становится грустно. Ведь она может рассказать мне о том, что происходит в мире, рассказать мне, что происходит со мной, вдохновить меня и открыть новые двери.